Здравствуйте, меня зовут Марина Болдинова, Я продолжаю записывать видео по теме школы по созданию и оптимизации канала YouTube вот три видео записано кто не знает посмотрите найдите я поставлю заставочки в конце этого видео у кого какие то проблемы возникнут если более глубокие возникнут у вас вопросы можете написать мне в личку и спросить как делать то или иное действие но сегодня мы поговорим я вам расскажу как оптимизировать конкретное видео то есть четыре места где должны ваши ключевые слова обязательно повторяться если этого не будет то ваше видео не будет отражаться поисковиков по поисковым словам. И людям будет труднее отыскать их по этим поисковым словам. Итак, когда мы начинаем загружать видео, то есть как загружать видео, я показывала вот в этом видео, как загрузить видео на канале YouTube. Когда мы начинаем загружать видео, что мы видим? Открывать надо с менеджера видео. Смотрите, идем в творческую студию, идем в менеджер видео. Вот они тут все у меня видео. И я ищу это видео. Как, ну, давайте откроем, как загрузить видео на канал YouTube. И нажимаю вот тут на маленькую стрелочку. Информация и настройки. Вот, смотрим. Здесь такая надпись. Исходный файл. То есть, как загрузить видео на канал YouTube. И это первое место, где у вас должно отразиться оно. Как оно отражается? То есть, когда вы записали это видео, видео мы загружаем на канал только со своего компьютера или со своего устройства. В камтазии мы записываем, идем в папку камтазии ну, допустим, вот презентацию я записывала, и вот видите, у меня записана презентация такая-то, такая-то Горячкова Горецова. То есть, вы должны его переименовать, допустим, это будет не так видео а вы решили его переименовать и вот сейчас я его переименовываю как пишем по-русски как как нижнее подчеркивание загрузить видео так нижнее подчеркивание потому что должно быть все соединено на нижнее подчеркивание так вот пропуски тут автоматически канал Нижнее подчеркивание YouTube. То есть, смотрите, мы прежде чем загружать видео, мы должны это видео переименовать. Здесь мне меня немножко не так сработало, но это не важно сейчас, в данный момент это не важно. То есть, вы понимаете, я переименовываю, а потом только загружаю это видео. Как только это произошло, то есть, таким образом, мое видео оказывается вот в исходном файле, а еще раз напоминаю это когда вы открываете с менеджера видео информация настройки. Исходный файл у вас должен быть назван по поисковому слову. Это первое место, где оно должно отразиться. Второе. Обязательно в названии должно повторяться. Название вот здесь вот мало, у меня написано, нужно побольше написать. Как загрузить видео на канал YouTube. То есть название видео, как, как назвать видео, например, там можно как назвать видео, назвать видео. Поисковые слова также могут искать да, там 2 три поисковых слова. То есть мы таким образом оптимизируем второе место и третье место мы описание берем и сюда вставляем те же самые слова, как загрузить видео. Сюда, как загрузить видео. Здесь должно быть 2-3 раза тоже отражено быть в описании, как загрузить видео. Причем вот это у меня э, стандартная загрузка, да, а я пишу сверху. Например, как загрузить видео, загрузить видео, там, как загрузить видео правильно, например, я напишу, да, правильно. Там еще «многие не знают, многие не знают, как оптимизировать оптимизировать видео». видео. Вот. Ну и примерно так вот еще две-три фразы. То есть для чего это вам нужно? Для того, чтобы… Это вам нужно для того, чтобы вот эти поисковые слова отражались здесь тоже. То есть когда вы это делаете третье место и четвертое поисковое место это вот это вот место теги вы можете сюда добавить теги любые вот например ставите тоже как оптимизировать видео и ставите запятую все видите как оптимизировать видимо добавляется если у вас, например, очень много тегов э, от канала, там есть у меня видео, как оптимизировать канал в целом. Вот видите, у меня канал посвящен личному бренду. Личный бренд, персональный бренд, как сделать личный бренд, растут личного бренда и так далее. А здесь именно конкретно, то есть два, три, четыре Слово должно быть обязательно здесь: указать. То есть, еще раз напоминаю, давайте подытожим: исходный файл. То есть, когда вы загружаете видео, вы его сразу должны переименовать на компьютере по исходному слову. Это первое место. Второе место это название. Вы должны повторить эту же, ту же фразу буквально и еще парочку э, поисковых слов. То есть 3, 4, 5 поисковых слов вы должны здесь оптимизировать. И вы их повторяете, где теги прописаны, добавляете э, просто вот сюда, вот, убирая какие-то теги, если у вас там полный набор. Ну, какие для этого видео, допустим, не актуальны. Чтобы видео было оптимизировано. Итак, повторюсь, первое место, которое вы должны сделать, это при загрузке видео на канал YouTube. Вы переименовываете его по поисковому слову сразу. Вот, исходный файл. Здесь у вас должно отразиться обязательно это первый раз. Второй раз вы загружаете в название видео. Третий раз вы загружаете в описание видео. В описание видео. И четвертый раз вы загружаете вот сюда в теги, то есть, если у вас теги здесь полностью, например, загружены под свой канал раскрученный, например, у вас канал личный бренд, вот как у меня получается, а вы как оптимизировать видео пишите, значит, вы жертвуете какими-то тегами, вы их просто убираете, вот так вот, я не буду сейчас убирать, вы их просто убираете, подписываете те теги, которые относятся к данному видео. Ну и, конечно, дальше вы должны это видео разместить максимальное большое количество своей группы в ВК, своей группы в Фейсбуке, в Инстаграм, каким-то образом перенаправьте сюда, то есть у вас должно быть так называемое вот размещение максимальное в интернете. И таким образом можете воспользоваться какими-то специальными сервисами для того, чтобы как можно большее количество людей посмотрели данное видео. Но вот эти четыре места – это для Ютуба. Чтобы YouTube ваше видео мог распознать, на какую оно тему и в каком месте так сказать, его можно продвинуть и я в конце размещу вот некоторые видео, которые относятся к данному каналу У меня размещено в этом же плейлисте И поэтому вы можете все видео подробненько посмотреть Если у вас появятся какие-то вопросы, пишите мне в любую соцсеть Небольшие маленькие консультации, там 1-2-3 минуты я провожу бесплатно